Но сейчас я играю в Чехии в команде Били Тигжи Либерец, город Либерец. И сегодня наша команда на первом месте в таблице в Ческе. Я думаю, команда играет очень хорошо, все довольны. И, и надеемся, что будем продолжать играть так через вообще полный сезон. Ну, конечно, я уже хотел, не хотел уже где-нибудь ходить уже по Европе, уже далеко от Словакии. Домой на машине мне три с половиной часа отсюда, поэтому и полегче, и детям здесь в школу, это они ходить старший сын в школу как играет, а младший в садик, поэтому всем, все семьи полегче так. But... <laughs> нет, нет, я уже, у меня физическое состояние очень хорошо, я чувствую, э, э, как бы еще молодой был, но, но я уже э, в том году уже закончил, как бы, эту сборную, да, уже, уже просто уже не хочу выступать, я думаю, у нас очень хорошие молодые игроки, и им надо показывать хороший хоккей. Не поменял, нет, нет. Я уже хочу свое время отдать семье, да. У меня трое детей, поэтому э, надо стараться, да, и воспитать детей. Да, да, да я, я постараюсь, хочу, конечно, после сезона всегда, когда время есть, постараюсь там на 4-5 дней, чтобы приехал. Ну, я думаю, есть у нас э, хорошие игроки, э, молодые игроки, которые играют и за океаном, и здесь в Европе, но, но я думаю, им надо еще немножко времени, чтобы показали, чтобы это, набрали опыт, и все будет хорошо. Мало, мало, я... Я только одну игру видел там на этом э, турнире, который играли в Финландии, там с Чехами, проиграли, я думаю, на буллете, да, но немножко смотрел, э, мне тяжело сказать, э, как там играли, поэтому я видел, можно, там 15 минут игры России. России. еще я смотрю. Э, Конечно, смотрю все команды, в которые играл, специально Спартак и Я думаю, команда играет хорошо и, и надеюсь, что они эту в плей-офф. Ну, те игры, которые я видел, Спартак играет очень такое, жесткий хоккей, да, не, не говорю, чтобы всех убивали, но но эта команда, рабочая команда, они работают и, и стараются каждую игру. Я думаю, тренер там э, завел хорошую дисциплину, систему. И, и я думаю, есть шанс, конечно, есть шанс, чтобы это попадали в плей-офф. Ну, я думаю, конечно, там э, ЦСКА играет хорошо, да. Ярик очень хорошо играет. Но я думаю, это тяжело сейчас сказать. Всегда там в плей-офф может быть какие-то травмы и помещать весь сезон. Поэтому есть всегда там 5-6 команд, которые могут выиграть. Ну, если честно, это, только там за словаками, да там с баранком, да, с ружом, да, а это, если с российских игроков, только это с Никитом Щитом, где-то припишем немного, но, но, но бывает, что припишем там смс. Угу. Отлично. Бранко, скажи